Короче, ребята, извините, что я ненадолго прервал видео, ну, но... Ладно, короче, не знаю, что случилось. Проходим таким маленьким экранчиком. Залезаем в машину, едем... Ну, короче, проходим в маленьком таком экранчике. Не знаю, что случилось, но у меня на ПК тут. Ну, я не знаю. Ой, блин, это пи... Это поменять. Так, это на, C, S, на китайцы, м -м, китайцы, китайцы, вот. И так. Где тут, ну, вот, радио. Едем на эту буковку Си маленькую. Это тут справа есть эти м -м, татушки. Справа же амунация. Сейчас едем к китайцам. Разбираться с китайцами Конечно получается Что Тревор у нас этот эм, Любитель прохощенки Запрещенных развлечений Любитель как бы Так, надо, надо, надо, надо, надо выйти на... Выйти на F надо. Пуп, пупаса. Бум, бум, жара! Со мной никто не смеет, не имеет права связаться. Ликер. Хватит, ребя... Тревор. Ты все еще не обслуживаю я тебя. А как насчет этих двоих? Тот, кто победит, попадает в черный список. Он победил в черном списке его. Не могу. Он мой муж, черт, мой муж, черт его дери. Он, муж, его держи. Держи. Он, Он тебе в сыновья годится. Интернет отличная, штука, а не, не правда ли, дорогой? Anyway, кто бы то ни был, я спас твоего мужа. На стаканчик. Мы есть встречи. Okay. Ладно. еще один труп в моем баре. Клянусь. Пер... Я перестану тебя обслуживать. Мистер Филлипс. А вот и он. Рад вас видеть, мистер Чен. О нет. Я всего ж первое, мистера Чена. Мистер Чен сейчас. Э... Я то совсем откосел. Если говорить по-испански, то говорить друг другом, мистер Тан Чао, Тан Чао Чен. Безмерно раз знаком с вами. О, да, по нему видно. Знаете, потрясающее, сна... потрясающее знакомство. Если у вас будет время, добавьте меня в друзья в Линн Это был лучший момент в моей жизни. Что снимать его такое? Обожаю, обожаю это. Понеслась. Нет, не уходите. Прошу вас. Если вы уйдете, ваш отец убивать меня. Да мне насрать на это. Возможно. Но мы, слышим Travel Phillips Corporation, это серьезный бизнес. Мы даем хорошую цену. Дело дойдет, мы договоримся. Делать большие деньги. Я болтию. Ну... Я покажу вам производство. Это наша... Доберись до лаборатории по производству льда. Схуй лед, что ли? А, да, точно, он же говорил, что, шеф-соединение. Шеф, мы как раз собираемся на кухне. Your... Давай поскорее, да еду от они думают, что ты завалила Артегу. И не ошибаются. Вши сюда, тогда сможешь завалить их тоже. Да я еду, еду, босс, еду я, ешкин-кошкин. Ты веришь, что твой босс не собирается сам подобрать всю дурь? Не-не, мистер Чен старший дал четкие инструкции. Ему нужен надежный источник метаминина. Мы купим весь ваш товар и будем распространять по нашим сетям его. Мне беспокоит какой-то что это идет в царе с нашим принципом. Мы участвуем в движении медленно. Он не первый, кто мне это предлагает. Что он говорит? Считай, да, вот, он не тратится, не да, то есть сухой лед. Сейчас загрузится только и вот ликер Ace. Ну быстро же сухой лед. Черт, Тревор, у нас мало времени. Эй, эй, эй, шеф, где твои манеры? Это наш гость, усек? Не его покорный слуга. Ладно, чувак, э, рад знакомству. Тревор, у нас мало времени, скоро не приносимся Чему своим времен. Так, господа, прошу, проходите, посмотрим складки помещения. Проходите. Неплохо, да? Заходите. Места более чем достаточно. Мистер Чен, пожалуйста, прошу вас, выпустите меня. О, с ума сойти. Отдельная комната. Экскурсия продолжится после небольшого перерыва. Господи. Ну что, берем пуш, да, шеф. На помощь, помогите. Прибрался бы. Знал бы, что у нас будет гость, прибрался бы. Теперь это лишний. Раньше это был просто бизнес, а сейчас это личное. Думаю, отстайком пора вымерить Марикончий шеф, давай. Из нее себя-то тут... Да. да ей души. Шеф. Немножко тут разберись, а я пока что перетохну. Ага. 320 баксов. Кто меня Эхо назвал, блин? Ты, друг? Или ты? Это очень непрофессионально. Ай! Кто меня Эхо назвал, короче? Он меня вывел из себя. Извините, ребята, я... Попиваю кофе. Yeah. Не, ну. Я начинаю, начинаю поздравлять, что эти парни тебя. действительно хотят меня убить. Они позади здания. Уже позади теперь есть. Хорошо, шеф. Иди в укрытие. Really uh, uh -huh. метамфетаминовая лава была в центре, Такая прикольная, крутая, крутая штука. Метам как метамфетаминовая лава. Так, стопа так на на escape это у меня очень сложный вопрос так треверу так нет кимпад мышь клавиатур так назначение клавиш так назначение клавиш назначение клавиш так пауз b пешком так э, прыжок и сесть раз режим скрытности левый control э, левый да Ctrl. ладно ну все теперь то личное знаешь что где-то здесь друг не знаю где правда люди работают вообще убирайте эти частные владения айт майота лиц кронтомета айт айт айт Они, <плодисмент> мазерфакерс. Ну давай, выкуйте вы оттуда, дружище. Вы за этого сюда пришли? Выкупивай давай, выкупивай оттуда. Тревор, это часть своего плана? Пигнем главным к входу в магазин живые! Что это было? Следите за шефом. Так, безоружный, так. П. И вниз, давай же, ну же! вот по ушкам. ему не уйти. Ай, я еще кофе хлебнул ваше здоровье конечно за него тоже бы вам хватило сил эту миссию досмотреть Я пошел к себе домой, да? Они на нашей Извините, это было немножко. Кажется, мы видели достаточно. Уходим. Но ну, мы даже не добрались до клана комнаты. Я потом за это подпишу контракт. Ладно, наш мурик не обращать внимания. Эй, Тревор, мы все еще можем войти в партию. Б, мать твою! Ладно. Ну, контакт, Чен младший. Эм, мистер Филлипс. Э -эм, сохранение. Ладно, окей. Выполнено. Тревор Филлипс Industries. Далее. Мистер Чен младший. На. на... Не, на Альт. Или на Альт. Майкл и Франклин залегли на дно после ограбления ювелирного магазина. Выбор недоступен. А, понял. Тут Т буковка Тревора. Я знаю задание Тревора. Я же включ выключаю все радио, потому что оно авторский, с авторством АП. Машинка моя знает, я на ней ехал сюда. Эта машинка не знает, потому что я на ней сюда не ехал. эта машина знает, что на вс АП накладываться на ютубе. Поэтому. Я на ней. не.. Я лучше отличу, потому что тут от греха подальше, точнее. Потому что вся музыка и все новости тут с АП, с авторским правом. Лично от Rockstar Company. Авторское право на все налагается вообще, на все. Короче, едем в другую сторону. С Тревором. Задание тут, ребят, выполнять. Только разогнались, блин, только разогнались. Ты должен увидеть это. Короче, босс. Здесь тебя ищут кто -то. Эти байкеры, после того как ты убил Джонни Кей, и они портят мою собственность, да, громят мой дом, чертят мою душу глянь на эту эту, эту, эту, эту, эту, эту, эту статую бессильной злобы. Она была в миллион раз сильнее, чем какого Джонника и ее раздолбали они, эти жалкие гритголовые неудачки. С Крисом, эти уроды Питер и Коженка. Они уроды, Тревор, они уроды в Коженках. Эй, эй, эй, эй, эй. Майкл Черт жена сера, двое детей 45 лет, нашел бы в Лос-Анджелес, большой город Тревор. Там много народ живет, От тебя толку хера. а тебя топ нихера. А? Выясни, кто совершил странное ограбление. Ладно, и живет ли Майкл там. Майкл Тауни. Или. Понятно выражаюсь, да, Тревор? Короче, он сказал Уэйду. А теперь улыбнись. Да так намного лучше. Ну вали. Хорошо. Ну, Рон, что, Рон? Неправильно? пора ли нам поверить, то, что они разбили мою статую, моим бизнесом? Как наглость. Какая охренительная наглость. Нам надо в амунацию. Встретиться на аэродроме пропавших. Садись на квадроцикл, отправляйтесь в амунацию. Амунация! Амунейшн! Прием, прием! Я тебе задницу Прием, когда поймаю. Что ты хочешь купить? Купить нечего. Мне нужна снайперская винтовка с прицелом помощнее. Они говорят, что поддерживают честный бизнес. Вот это вот мы и проверим. Выйти. Ганфан. Ганс Эмо. Не, не бронжилеты. TP Винтовка с прицелом. Снайперская бесплатно. Патрон 2020-2020. Ужитель есть, прицел, эм тоже нужен. Гравий рок за 32 500. М -м, ладно. Это, это, это, это... Блин, ну даже это, золото все. Ну и вот, так, короче. На эскип нам назад нужно. Пулемет, грантомет. О, грантомет, кстати. Нет, лучше в зеленой расцветке. золотая расцветка, короче, возьмем гранатомет ППУ ПП у нет, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету. Ну, РПГ можно было бы взять, но снайперская винтовка, автоматическая винтовка по Магазин больше емкости купить рукоят купить, фонарик купить, купить, купить. Не, не. Дорого очень сильно, Юсуфомер. Стоит, поэтому лучше не покупаем. Это штурмовую винтовку. Тут могу до да, конца века просидеть и все. Микро-ПП. ПП простой. Ну и все. Возьмите глушитель или улучшите прицел снайперской винтовки. Так, снайперская винтовка. Мне нужно М-глушитель и прицел. Все, улучшите глушитель. Все. Вот и все. А, улучшенный, блин, прицел. Улучшенный надо, чё. Улучшенный при... снайперская винтовка. Так, прицел. Улучшенный прицел нужно yeah, выбрать. Face. Вот, Все, Выбрали. Садись на квадроцикл. Так. Снайперская винтовка, как она выглядит, так круто! Пам, папа, папа! О, Паша приближает, такая. Да, сесть. Как круто это приближает? Ну, вот. На провиантку, ну, север Давайте. Right в yes, Мы вместе? Да, мы вместе. Он спросил, не тут, не ты серьезно, а мы вместе? Тревор ответил в свою очередь, да, мы вместе. Так, так, так... Вода на башню. Сверху вид лучше. еще выше, то есть? Подожди на момента, когда ты можешь... Or That's me. That's me. Don't shoot. А вот Я тебе прикрываю рон, так Это зачем это Рон то есть Я прикрываю тебя Рон Спокойно, тихо тут. Диспетчерской вышки. Охраннику диспетчерской вышки. Так. А, вот, Вика. Тыс, Тревор. А, вот. не что на месте, двигай. Чё, как это едет? Они найдут This парня, которого ты you ввёкнул. So Фонари вокруг кукушки нет. Один фонарь, как? Второй. Рух, да не надо было этого делать, то да, черт не, ну я понял, как надо было поспить. Короче, ребята, так. За Франклина и Ламара больше не играем, потому что, ну, как бы, сам понимаете, ребята, их больше нету. Как бы они залегли на дно пока что. Да вижу, вижу, вижу. Ладно, ладно, рон. Just you shy yourself! Move! Может, первым надо было сделать, что расстрелять эти. Ладно, повторим еще раз, ребятки. Может, первым надо было сделать это расстрелять там эти фонарики. Же знаешь ты что там, Рон. Я в дороге. This, That's me. That's me. Well, covered, okay? Я в темноте вижу. Нормально. Я То есть, когда парень остановит фургон. Следовательного охранителя. Уже обрисовался, что он задумал. С двух раз! Ну, что его рожу, блин. Где это? Один. Упал! на oh, no. Да вс! Я Нет, стреляешь, Треф! Тут ваш вышел еще один тип! Right Должен быть! Прощай, морячок. You on, давай, чувак. Да слежу я, слежу, давай. Иди, иди, да слежу я, блин. Держу. Ну, с двух раз. Ну, тоже, опять же. Я убил его, убрал. Да, как гром среди ясного неба. Давай уходи уж кабанчиком быстрее. А, а, вон вертолет. Yes. <связь> все А ты... Ч ⁇ Помогите Рону запустить, зачистить взлетную полосу. Полосу. Вроде применить способность Тревора, поможет пою нажмите капсулу, когда шкала способности. Да. Yeah. Микропп. Он же открыл наружу. Массы. Так. <реклама> <реклама> да. Я перезаряжался, ребятки. Я перезаряжался. Ну, ч ⁇ ну... Все. Помогите Рона сочистить взлетную полосу. Винтовка Винтовка. Тревор, как будто бы из психушки выбежал. Ай! Тревор, погиб Сколько раз я уже эту ми, эту, эту, эту фразу видел и слышал? есть да я тоже Генератор слов и все, Тревор просто ген... ты просто генератор слов и все. Ай, бзж, черт, че блядь. Маза, пока, пока, пока, маза, пока. Тут сюжет настолько. Прикольно, что я, честно говоря, даже не... Сюжет тут настолько продуманный, что... Я сам с собой начал это. Я не нажимал на эту на капсулу. Я не нажимал на эту кнопку. Ой, извини. Да, да черт мы с вами были в нужное время в нужном месте, но вот в чем дело не там, где нам нужно было. Ребят, и на этом малюсенько такой отступленница. А Поэтому давайте до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих видеороликах по GTA 5 Часть Пока-пока. Всем давайте. Покеда! Народ